Друзья, приветствую вас. Ну как вы там? Все у вас хорошо? Надеюсь, да. Меня зовут Вячеслав Костенко. Вы, как обычно, на канале о трейдинге и инвестициях в Украине. Друзья, помнится мне неоднократно в комментариях, да и не только в комментариях, и в канале Телеграма у меня спрашивали о том, мол, Вячеслав, посоветуй какой-нибудь криптовалютный кошелек, чтобы был надежный, интересный, хороший, ну и, конечно же, удобный, да? Я тогда не мог ответить на этот вопрос, и вот буквально на днях ко мне обратились ребята из Trusty Wallet. Это криптовалютный кошелек. И говорят, мол, Вячеслав, посмотри на наше творение, что ты о нем можешь сказать, и поделись, если тебе понравится, конечно, своей аудиторией. Ну, естественно, вы знаете то, что я... Обо всем подряд не рассказываю и вспомнил о том, что есть среди моих подписчиков некоторые люди, кто пользовался этим кошельком. Естественно, мне было интересно спросить их мнение о том, что они могут сказать по этому поводу. Написал, получил ответ: что все хорошо, кошелек нравится, пользуется уже достаточно продолжительное время. Ну, естественно, как бы меня это заинтересовало, потому что тех людей, которые, которых я знаю, уже есть. Хороший, приятный фидбэк относительно этого приложения Я посмотрел, разобрался, хочу поделиться с вами Поэтому давайте начинать Для того, чтобы ознакомиться с приложением, нам, конечно же, его нужно скачать Идем в App Store, у меня iPhone, поэтому я иду в App Store Набираем Trusty Wallet, вот он как раз выскакивает Есть у нас на, в самом начале, я его уже, конечно, скачивал Поэтому проделаю еще раз эту процедуру Прежде, э, пока этот кошелек скачивается, я бы хотел вам сказать то, что это децентрализированный мультивалютный кошелек, не кастодиальный. То есть, э, доступ к этому кошельку, к балансу, к вашему, находится у вас, собственно, как у пользователя, да, и осуществляется по мнемонической фразе. Очень важно, конечно же, эту фразу наде хранить где-то в надежном месте, никому не передавать, потому что, если вы ее передадите, то вы, собственно, потеряете. Ваши средства. Возможно. ну, По крайней мере, злоумышленник получит к ним доступ. Итак, открываем TrustyWallet и смотрим, с чего нам нужно начинать. Спрашивают на разрешение на отправку нам уведомления. Окей, давайте соглашаемся. Дальше я прочитал и принимаю все условия. Ну и нажимаем «Создать кошелек». Далее... Так как у меня кошелек создан, я его сейчас буду восстанавливать. Но ну, в вашем случае появится вот ровно такое же окно. И для того, чтобы показать, собственно, мнемоническую фразу, нужно нажать, нажать и удерживать вот эту вот надпись, где написано «нажмите, удерживайте, чтобы посмотреть». Чтобы, собственно, посмотреть. То есть все, в принципе, интуитивно понятно и ясно. Далее нажимаем, я принимаю, что... Я Понимаю, что если потеряю фразу восстановления, я потеряю свои средства. И нажимаем, собственно, дальше, после чего нам нужно будет ввести по порядку э, те слова, которые у нас есть э, непосредственно э, в самой фразе. И, собственно, вы получите доступ к своему кошельку в таком случае. Э, я же сейчас э, его быстренько восстановлю и продолжим обзор. Также еще хочу сказать, то, что здесь есть такая вот шестереночка, на которую мы нажимаем, и мы можем выбрать длину фразы восстановления. 12 слов или 24 слова. Да? То есть мы можем менять это, этот показатель. Дайте название кошельку. То есть это все не обязательно. Вы можете его назвать, если вдруг у вас несколько кошельков вы создаете. Ну, какое-то название даете каждому из них, чтобы их каким-то образом отличать. Написать службу поддержки официальный телеграм-канал. Можно сразу отсюда перейти в телеграм-канал. Ну и пропустить проверку фразы восстановления не рекомендуется. Не рекомендуется так же, как мы не будем иметь доступа к нашим деньгам. Значит, мы ее отменяем и все-таки эту фразу восстановления мы не пропускаем. Сейчас я быстренько его восстановлю. Если вы создаете его первый раз, то вам это нужно будет все заполнить, запомнить или сохранить. Лучше, конечно же, сохранить и не в одном месте, чтобы не потерять доступ. После того, как я ввел все фразы, мой кошелек импортирован, можно приступать дальше к работе. Сейчас кошелек запустится. Ну и теперь нужно ввести пин-код. У вас он его не запросит, но так как у меня уже этот момент был учтен, поэтому мне придется ввести пин-код. Идет синхронизация моих балансов, но так как этот кошелек у меня, именно этот кошелек, который создавал в Trust Wallet, он пустой. Я сейчас покажу вам, как можно еще легко импортировать Сюда свой баланс из а, любого другого кошелька, не кастодиального, который м, имеет вот тоже принцип восстановления по фразы фразе либо фразе восстановления, либо мнемонической фразе, неважно важно, там называть как хотите. Прервусь снова на буквально секунду и продолжим. Для того, кстати, хочу сказать, чтобы импортировать сюда свой кошелек, мы нажимаем на вот эти вот в правом верху три а, черточки, Видим то, что у нас есть мои кошельки. Мы заходим сюда, нажимаем «Добавить кошелек» и нажимаем «Импортировать кошелек». ну Либо же «Создать новый», если нам нужен кошелек именно через ThrusteVault. Вставил мнемоническую фразу, нажимаем «Импортировать кошелек». Ну и спустя некоторое время успех, все работает. Теперь у меня появился баланс именно этого кошелька. Я его не назвал, а значит для этого можно перейти снова в мои кошельки и здесь собственно поменять название кошелька это будет тоже не проблема нажимаем на сам кошелек меняем название сейчас он может остаться таким как есть а хочу обратить обратить еще ваше внимание то что я неважно сколько у вас будет кошельков в левом верхнем углу будет отображаться общий баланс по всем кошелькам это как бы круто достаточно удобно следующий момент идем опять-таки по настройкам потому что это важно есть тоже интересная фича которая называется wallet connect это шлюз по большому счету который э, может предоставить вам возможность подключиться к, к любой э, сети децентрализованных финансов так но ну, изменение пин-кода понятно что это изменение пин-кода переход в темный режим темный светлый уведомления мы решаем какие у нас уведомления включать или отключать локальная валюта мы можем выбрать какой валюте показывать баланс по нашим активам languageвич понятно что это язык выбирается здесь сканирование частоты обновления баланса то есть с какой частотой будет обновляться ваша баланс ваших кошельков ну и система факт да я думаю что это понятно тоже как это работает дальше кошельки трасти wallet. отправить логи свяжаться с поддержкой отправить email так далее и тому подобное плюс социальные сети вот далее Переходим в сам кошелек, давайте посмотрим на кошелек, где есть средства, пускай будет лучше так, да, как бы основной еще фишкой, конечно, то, что мало того, что здесь есть хранение, да, это все хорошо, но основной фишкой, конечно же, кошелька является то, что вы можете непосредственно в нем осуществлять обмен криптовалюты или же выводить криптовалюту. К себе на карту, да, грубо говоря. А, значит, еще основным моментом то, что при регистрации, то есть при подключении к кошельку, как вы видели, не требуют у вас KYC или там AML, то есть никаких подтверждений вашей личности не требуется. да, То есть это тоже хорошо в плане вашей личной безопасности, да, можно так говорить. Относительно активов, которые поддерживают данный кошелек, значит, это биткоин, эфириум, лайткоин, Tron, Dogecoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Bitcoin Gold, Verge, Ripple, Monero, Stellar, Ethereum Classic, WeChain, Solana, Binance Coin, BNB, Smart Chain. Ну и относительно протоколов, токены ERC20, TRC 10 ERC20, BIP20, в том числе популярные стейблкоины. Это все по делу поддерживается. далее все-таки переходим мы относительно мониторинга обменников, то есть это такой себе best change, да, прямо у вас в кошельке интересная функция. нажимаем на вкладочку обменник, ну и здесь э, в Trust Wallet есть такая система, которую они называют Smart SWAT. то есть это система, которая позволяет при покупке, продаже или обмене в реальном времени, в индивидуальном порядке под вашу задачу построить прям глобальный рейтинг операторов обмена. Ну, я же говорю, прям настоящий best change у вас непосредственно в кармане. Здесь в приложении Трасте Так показывается, как это все делается, выгодные обменяем, меняем с удовольствием, так далее, приступить, приступить к обмену. Единственное, что как бы вот здесь есть не все еще обменники, да, которые, то есть видим, что скоро будут представлены и так далее. И для того, чтобы сразу понять как это нужно делать указываем детали Наз нажимаем вот эту кнопочку укажите детали здесь указываем что нам нужно сделать там мы отдаем допустим э что мы отдаем ну давайте будем отдавать тизер ERC 20 и будем получать что ну к примеру украинскую гривну да вот после этого надо ввести баланс то есть сколько мы будем менять собственно ну пускай это будет к примеру там ну пусть не 500 пускай будет 100 долларов да вот после этого нам нужно добавить карту интерфейсик появляется ну и потом нажимаем наилучшие предложения после чего у нас вот выстраивается обменники в порядке как бы наилучших предложений для нас ну и собственно видим то что на первом месте мы имеем куну дальше и не кэш там и так далее и тому подобное в общем вы можете видеть Сразу показывается у нас здесь курс, по которому будет осу осуществлен обмен и, собственно, сколько денег вы получите. Да? Видим то, что P2P, то есть People to People, значит, вам будут в физические люди <физические люди сбрасывать деньги на вашу карточку да, при обмене. То есть это займет какое-то время. Да, тоже, тоже немаловажный момент, то что есть встроенная функция конвертации BNB Coin в BNB Smart Chain для тех кто знает что это такое явно оценят эту функцию по достоинству и э, еще также есть немаловажная наверное вещь это помимо наличия в кошельке функции стейкинга монеты трон да я хотел бы сказать об этом то что э, есть стейкинг трона под 6-9 процентов годовых данный стейкинг позволяет накапливать монеты трон ежесуточно да то есть каждые сутки будут вам вот на вашу сумму которую вы держите в кошельке прибавляться вот этот вот процент ну и относительно вот программы лояльности да то есть кэшбэк 10 процентов собственных сервисных комиссий 10 процентов сервисных комиссий рефералов первого уровня 10 процентов со второго уровня рефералов ну и плюс ко всему этому при установке Кошелька по реферальной ссылке получает реферал 1 доллар 99 центов на кэшбэк баланс. Ну и последнюю вкладочку, которую мы еще не рассмотрели, это, собственно, поддержка. Да, мы можем открыть Telegram, нас перебросит сразу в Telegram-бот, я так понимаю где мы можем, собственно, начать общение с поддержкой, если вдруг у нас возникли какие-то трудности, сложности, ну, или просто задать вопрос, пообщаться, почему нет. Вот такой, друзья, выдался обзор. Достаточно неплохой кошелек, я бы сказал. И я должен вам сказать то, что интересный момент со мной непосредственно произошел с этим кошельком. Я пользовался до Trust Wallet еще одним именитым кошельком тоже который является не и так уж случилось что в один прекрасный момент обстор или не обстор а разработчики прекратили поддержку в нашей стране да в украине то есть его нужно было обновить он запрашивал обновление но обновление не приходило и было написано то, что извините, но в вашей стране как бы этот э, кошелек не поддерживается. Вот такая ситуация. Конечно, было неприятно, что делать. И непосредственно вот и, э, в этом моменте, да, когда я вот, тестировал трастеболь, здесь была возможность подвязать еще свой дополнительный кошелек, не кастадиальный, да, как вот я сделал только что, если, конечно же, у вас есть к нему фраза восстановления. И это оказалось элементарно просто сделать. Достаточно быстро. Интересный момент, интересно пользоваться. Хотел бы также сказать несколько слов относительно кастодиальных и не кастодиальных кошельков, в чем их состоит разница и плюсы и минусы одного и другого. Ну, смотрите, здесь все достаточно просто. То есть кастодиальные кошельки – это практически все кошельки, ну, скажем так, все ваши балансы, которые хранятся на криптовалютных биржах. Да? В чем здесь особенность? В том, что у администрации биржи есть, конечно же, доступ к вашим секретным ключам, чтобы как бы, они могут получить доступ к вашим балансам. Да? То есть вы, по большому счету, сами не полностью распоряжаетесь своими деньгами. Они принадлежат вам, но в случае чего, конечно же... Извините, подвиньтесь. В чем плюс кастодиала? В том, что вы можете обратиться к ним за восстановлением ключей, если вы их вдруг потеряете. Но это такая себе ситуация. Да? Что касаемо же не кастадиальных кошельков, то здесь очень важно понимать то, что вам непосредственно принадлежат э, ключи восстановления и только лишь у вас есть доступ к вашим средствам. Единственный минус в том, что, конечно же, здесь э, они в любом случае подключены к интернету и тоже существуют... Э, кое-какая опасность взлома данных кошельков ну собственно кто от этого застрахован абсолютно никто мы можем видеть то что допустим те же биржи у нас ломают чуть ли не каждый день там и крадут средства пользователей поэтому Здесь каждому как бы решать самому, но ну, в принципе я хочу сказать то, что я данным кошельком доволен. Нужно будет еще потестировать, попробовать, конечно же, обмен криптовалюты на фиатные деньги, выводы на визу, Mastercard. Там все это возможно сделать достаточно удобно. На этом же, друзья, у меня все. Большое вам спасибо за внимание. И до новых встреч. Подписывайтесь, лайки, комментарии. Приветствуются. Пока.